Здравия, уважаемый зритель! С вами Залевский Денис, представитель и руководитель Провец Сибирь по Иркутской области. Сообщаю вам замечательную новость, что у нас сайт провецсибирь.ру прошел автоматизацию, у нас появились личные кабинеты, у нас появилась партнерская программа. Теперь на Нашем сайте можно зарегистрироваться, получить свою реферальную ссылку и распространять ее в сети интернет любым доступным способом, и значит, строить свою команду, структуру и получать достойные комиссионные от продаж. Партнерская программа у нас четырехуровневая. Сейчас я вам ее покажу. Вот она. Первый уровень, то есть это ваши приглашенные. С их покупок вы будете получать 20%. от стоимости пакета, который человек будет приобретать. Второй уровень 10%. И третий, четвертый уровень по 5%. Стоимость пакетов остается прежняя. Сейчас мы ее посмотрим. Это я зашел уже к себе в личный кабинет. Нажимаю платные. И вот видим. Тут реферальные ссылки, получаются мои, уже конкретные на конкретный пакет документов. То есть, есть, если нажать бесплатные, то мы видим основную реферальную ссылку на, то есть на регистрацию. И можно то есть узконаправленно скидывать, распространять свои реферальные ссылки на конкретные продукты то есть на пакет переписка с банками ссылочка, на судебный пакет ссылочка, на судебный приставы и на полный пакет документов то есть как мы видим цены остаются у нас прежние по 15 тысяч рублей каждый пакет стоит в отдельности если вы приобретаете сразу полный пакет документов, то цена составит 30 тысяч рублей. Так, продолжим, значит, с чего мы начинали. Чтобы вы понимали, зарегистрироваться на сайте самому у вас не получится. Такого действия не предусмотрено. Регистрация у нас только по приглашению, то есть по чьей-либо реферальной ссылке. И будет у нас, у нас происходит как, как сказать, форматирование, перераспределение всех регистраций по регионам. То есть по округам, для начала там Сибирский округ, Северокавказский там, и так далее. Девять округов у нас насчитывается на территории России вот в сибирском округе есть значит, области и края и так, таким образом то есть люди будут попадать в тот регион именно к руководителю с того региона где они проживают для того чтобы для удобства общения для возможности встреч дальнейших каких-то мероприятий выездов друг к другу и значит удобство построения структуры и команды вот. так значит пройдя по реферальной ссылке вы попадаете на сайт Далее вам нужно будет нажать, либо стать партнером, вот здесь вот наверху кнопочку, либо у вас все равно перекидывает вот сюда, надо нажать будет стать партнером сейчас. Либо можете сами просто пролистать и нажать стать партнером сейчас. Проходите простую регистрацию, вводите имя, почту, телефон, выбираете реквизиты, на которые вам будут приходить комиссионные за вашу, значит, деятельность за ваш труд если вы живете в россии то можно выбирать банковские реквизиты либо вот яндекс деньги если вы же проживаете за рубежом то соответственно яндекс деньги подойдут лучшим образом выбираете значит реквизиты потом логин логин рекомендуем создавать начальные символы вашей почты до собаки Придумываете пароль, все, создаете аккаунт. Сайт расположен на платформе JustClick. Платформа собрала в себе множество проектов различных. И помимо правовец Сибирь вы также можете тут развивать еще и другие различные проекты, получать комиссионные уже от именно от системы JustClick. Ну, это как бы уже сами разбираетесь, кому интересно будет. Также само это удобно и интересно автоматизация нашего сайта тем людям, кто не приемлет сетевой маркетинг, какой-то заработок на помощи людям там, и так далее по каким-то моральным этическим там, принципам соображениям, ну, у каждого свои соображения по этому поводу то в этом случае личные кабинеты очень удобные очень удобная вещь для значит, фиксирования всех ваших контактов ваших переписок кому вы там как помогаете каким образом тут очень удобно все это делать я вот еще сам до конца не разобрался у нас буквально вот все это недавно запустилось вот можно нажать каталог значит мы видим что вот рекомендовать правовец сибирь just click и рекомендовать JustClick Just то есть саму эту платформу да но ну, мы выбираем править сибирь потому что нам пока это не интересно джаз вот попадаем видим то есть на рекламные материалы это вот моя реферальная ссылочка также у нас есть видео инструкция подробная, можете видеть ссылочку на нее на вашем экране где подробно все рассказано какая кнопочка что значит какие действия можете тут переходить делать совершать и так далее очень удобная тут значит вещь вот можете видеть сколько заработано сколько выплачено сколько должны вам и так далее еще хотелось бы сказать так вот мы видим нажимаем кнопочку контакты да и видим что вы можете создавать тут значит ну как вести по типу альбома по типу дневника то есть вы можете на листочке да все фиксировать либо в компьютере у себя как-то хранить можно удобно все это значит, формировать на в личном кабинете на этом на нашем сайте значит сортировать по группам по датам откуда человек пришел какая компания там и так далее формировать тут рекламный материал ну, тут очень много всего еще предстоит во всем этом разобраться но ну, разобраться тут во всем этом будет несложно Потому что ничего тут сложного и нет ну в общем в общем уважаемые зрители дорогие друзья пользуйтесь новыми возможностями распространяйте регистрируйтесь распространяйте свои реферальные ссылки получайте партнеров к себе в структуру стройте структуру получайте комиссионные честно вами заработанные и также за эти комиссионные вы можете приобретать пакеты документов если у кого не хватает просто своих личных средств на приобретение документов но как бы причина у всех разная люди разные знаю по себе, что бывает в жизни всякое. Вот. Но все остальные значит, правовые документы там, касающиеся ЖКХ, каких-то других социальных сфер, они у нас будут безоплатные. Они в дальнейшем будут у нас появляться в личных кабинетах в разделе вот, где у нас тут платные, да? вот у нас тут платные по кредитам по кредитам у нас платные документы а будут появляться безоплатные пока что их еще нет сейчас готовятся новые доработанные документы они скоро уже появятся в личных кабинетах соответственно там на них скорее всего будет другая цена будет у нас все значит, расти и развиваться. И значит, предлагаем всем использовать эти значит, инструменты для улучшения своего финансового состояния, для помощи людям. И, в общем-то, все, что я хотел сказать... Я уже сказал, чтобы не наговорить вам лишнего, прощаюсь со всеми, благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репосты, регистрируйтесь. Если вы находитесь, проживаете в Иркутской области, то милости просим, регистрируйтесь по моей реферальной ссылке, она у меня будет также в описании под видео. И желаю всем доброго здравия, друзья, до новых встреч. Берегите себя и занимайтесь повышением правовой грамотности.